Нельзя покупать вот эти любимые тобой и мной автомобили. Вот. Новая Тойота. Вот удар. Его ударил Лада Ларгус. Он ехал, не пропустил Ларгуса, Ларгус его вот скользь ебанул в дверь. Результат. Задний мост согнула, кардан согнула, раму согнула, раму согнула. Ну, дверь на помойку, соответственно. Из-за того, что согнула раму, последствия. Повело весь кузов. Весь кузов повело. Зазоры ушли. В капоте зазоры ушли. Вот, капот закрыт как будто. Но это еще не все. Правая сторона всю повело. Всю правую сторону повело. Ремонт. Ну, короче, это тотал. Это тотал. Вот, потому что отремонтировать дверь заднюю повело. Причем, если заднюю дверь открыть, она сломалась там пополам внутри. Всего-навсего. Да, в Ларгусе никто не пострадал. Пострадала пассажирка этого чудесного автомобиля, который сзади сидел. Запчасти Космос. Дверь самая дешевая задняя, вон то тысяч дверь багажника 120 рама 600 тысяч